не ступала нога человека. Что, горит что ли? Да ладно. Вот такие пироги с кратятами. Друзья, всем салют. Наконец-то я выехал на открытие зимнего сезона. Зима в этом году... Фиг знает какая, и поэтому сезон удается открывать только в середине февраля. Более-менее несколько морозных дней, там буквально 4 штучки было, было в течение всей зимы. И причем вот буквально 2 дня назад было минус 9 градусов, а до этого, ну, минус 5, наверное, максимум. А остальное плюс, плюс 2, плюс 5. И вот в эти морозные дни я как раз не попадал, не получалось у меня выезжать. То работа, то еще что-то. Вот, и э, позавчера было, когда минус 9, я уже подумал, что все, надо выезжать, иначе я уже вообще не открою этот зимний сезон. Так что, вот, приехал я еще на сюда, сейчас уже расцвело, уже несколько жерлиц поставил по типа, темноте, сейчас остальные будем доставлять. Вот так, как думаете, удастся что-нибудь открыть нам нормального? Я тоже не знаю, ну, давайте смотреть, погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь жерлиц уже поставил. А, сейчас пойду вот туда еще схожу. Там есть местечко одно. Я летом там был. Щука прям билась О, очень. даже. же, правда, коряжествующее место. Я там несколько блесен потерял. Но ну, сейчас пару жерлиц, наверное, туда поставлю. леса ходила, вот мое хозяйство, О, посмотрите, красотень, красотень какая, здесь еще не ступала нога человека, как я это люблю, обожаю. Нам куда-нибудь сюда поставить? Эх, забыл черпак сейчас в общем десяток жерлиц поставлю а больше у меня нету а больше и нельзя и не надо и попробую во-первых попьем чайку а во-вторых попробую половить окуни что ли вроде как окунь здесь есть ну и щука здесь есть. Правда, сказали, что не клюет. Ой, это у кого как. У меня же всегда клюет. Есть контакт. Пойдем дальше. Все озеро перегородил. Фух, если не будет клевать, тогда я не знаю. Сейчас пойдем выпить чайку. И попрят. Пойдет жара. Хотя она уже идет. Пока набегаешь, тут уже жара такая У меня сегодня чай с имбирем и с душицей. Ваше здоровье. О, аромат. шоколадкой ну вот что-то я хожу хожу хожу хожу а толку никакого. Смотрем, пойду, попробую на балансир ловить. Так, шей там машина. фиикский вот эта вот штука ребят очень рекомендую шайтан машина кто любит кофе я например кофе обожаю обязательно приобретите такую стоит недорого я там не знаю рублей 600 или 700 покупал в каком то хозяйственном магазине хотя вот в каких-то в каких-то фирменских магазинах я видел такую там и за 2-3 тысячи но в обычном хозяйством они продаются вот такие советские они еще по моему и варит офигенный кофе так что у нас тут кофейку кофейку у нас помидорки так черри и пару котлеток я вчера загрилил вечером такие рубленые говяжьи котлеты ух ты шкин кот по идее надо Подогреть их? А, не, не хочу раз, разводить опять эту горелку. Холодно, я не взял с собой ветрозащиту. Долго очень греет. Так что будем так есть. А ничего. Так. О. Вот. вот, это бутер. Это, блин, в рот не влезет. Котлетки бомбические. Взял просто говяжий фарш. Соль, перец и орегано. Он же душица Я в душицу. Моя любимая приправа. Я ее в котлеты, и в чай. Вот такая вот вещь. С котлетками особенно. Неповторимый вкус и аромат дает. Не, ну не может быть так. 10 жерлиц. 10. Ну, я и на плата пробовал. Ничего. И на обрыве. Вот переставил туда прям на обрыв. Тоже ничего. Он сказал, не клюет. Я еще подумал, ну это у тебя не клюет. А у меня будет. Ага. о. Так, пошли проверим дальние жирлицы. Что там? Три штучки. Здесь вообще тишина полнейшая. Что, горит, что ли? Да ладно. Ребята, жерлица горит. А -а -а блин может быть этот сбил карась Сейчас посмотрим ребята загар блин давно он интересно там горит то я что не видел вообще издалека есть есть то совсем дальнее не видно братцы если это загар то я буду счастлив да, ничего. Ничего не размотано. Карась на сбил. Нафиг его знает. То ли он такой был покоцанный, то ли его покоцали. Ладно. Плыви друг. Пойдем дальше посмотрим. Слушай, там тоже горит. Дальняя тоже горит. Ее порассута. Что за фигня? Ну, что тут? Да, то же самое. Ничего тут не размотано, ничего не крутится. Такое ощущение, что покоцан он Правда? Будто его кто-то... он, шкуры сколько нету Что, его аккуратненько Съели и выплюнули, что ли? Эх, блин Что ж так? Размотал немножко. Ну, друзья, все. Закругляю сейчас своей рыбалкой. В общем, буду сейчас собирать жерлицы. Удочки там разбросаны у меня, по лункам лежат. Значит, что в итоге-то? А в итоге ничего. 10 жерлиц. С учетом перестановок туда-сюда, на самом деле, больше мест получилось охваченных. Но было только два загара в другом конце пруда это где я летом блесна потерял ну очень похоже на то что окунь долбил этого малька ну и все и все и больше никаких загаров ничего не было даже поклевок ни на удочку ни на балансир вообще ни одного не было ну что ж глухозимья видимо или кривые руки одно из двух а наверное все вместе Ну что, братцы, вот такое вот открытие у нас состоялось. Открытие и сразу и зимнего сезона, и, как это называется-то, э -э, глухозимья. И, короче, без рыбы я остался. Но отдохнул, как обычно, замечательно. На разведку съездил. По льду я еще здесь никогда не был. Теперь буду знать. <с2> вот. Так что супер отдых. Супер рыбалка. Набегался, употел весь просто. Пока вот все озеро бегал, Джеррид собирал обратно. Ну, в общем, все круто. Всем клевых рыбалок. И давайте до новых встреч. И всем пока.